Третья ступень Кристина позволяет произвести ремонт форсунок Common Rail, как легковых, так и грузовых, различных производителей, таких как Bosch, Denza, Delphi. После ремонта, после ремонта необходимо провести тестирование на стенде ярославского производства RT 5000. Но для того, чтобы поставить форсунку на стенд, необходимо подвести к ней высокое давление, подвести топливоприемник и подвести линию обратного слива. Для этого в комплекте дается специальный адаптер, с помощью которого можем это произвести. Для этого мы вставляем форсунку в адаптер, центрируем входящее отверстие по линии подключения, Вставляем штуцер и закрепляем его накидной гайкой. В этом случае конус штуцера заходит в конусное отверстие подачи топлива, что позволяет герметично подвести высокое давление внутрь фарсинки. Вот мы ее закрепили. В этом случае линия обратного слива будет подключаться к боковому штуцеру, а топливоприемник будет одеваться на распылитель. Давайте теперь поставим данную собранную конструкцию на стенд для испытания. Данный стенд позволяет проверять одну грузовую форсунку, либо можно проверять одновременно 6 легковых форсунок. Комплектация нашего стенда позволяет проверять одновременно четыре форсунки, так как здесь сделаны 4 изменительные ячейки. Ну а по желанию заказчика их можно увеличить до 6. Для этого выбираем один из топливоприемник, устанавливаем на него форсунку и фиксируем ее цанговым зажимом. В этом случае, когда будет работать форсунка, топливо будет попадать в топливоприемник и по шлангу попадать в измерительную ячейку подачи. Отсоединяем линию высокого давления и надежно затягиваем накидную гайку. Включаем линию обратного слива. Подключаем питание форсунки. Для этого накручиваем две гаечки на контакты. И подключаем сигнальный провод. Как вы видите, на задней панели данного стенда у нас находятся ячейки для подключения подачи обратного слива. Сейчас мы с вами выбрали ячейку номер 3, поэтому верхний штуцер – это штуцер подачи топлива, который будет подавать форсунка. А нижний штуцер – это линия обратного слива, позволяющая замерять, сколько в обратку будет уходить топливо. Соответственно подключили питание третьей ячейки сигнальному проводу и запитали форсунку. Вот, собственно говоря, вся конструкция собрана и стенд готов для испытания. В этом случае топливный насос высокого давления будет забирать топливо из бака и под высоким давлением отправлять его в два вот этих вот топливных аккумулятора. Как видите, все штуки заглушены, кроме одного, к которому подключается линия высокого давления, и это высокое давление приходит непосредственно в форсунку. На реллах установлены три клапанные регулятора давления и один датчик давления. Для дублирования установлен еще манометр, который позволяет сравнить, а то ли давление развивается, которое показывает нам с вами датчик давления. Вот такая вот конструкция. Если бы у нас была партия легковых форсунок, то можно было бы одновременно поставить несколько форсунок. Ну, на данном стенде 4, а максимум можно поставить 6. И за полчаса произвести тестирование сразу всего комплекта форсунок. Грузовая же форсунка проверяется одна здесь. Установили. Далее мы с вами выбираем тест планы необходимый номер форсунки у нас стоит форсунка 0 445, 120 291 и открывается тест-план как вы видите здесь показаны все этапы как подготовительные так и этапы проверки определенных точек начинается все с промывки вот. но прежде чем приступить к проведению теста необходимо э для отчета ввести данные данной форсунки, а точнее ее номер, чтобы отличать эту форсунку от других форсунок. Поэтому открывается отчет, данные о заказчике, и вот в эту часть мы вводим номер форсунки. У меня сейчас установлена форсунка. 2.0.29 0.0.29 И подтверждаем эти данные. Собственно говоря, все готово для испытаний. Дальше запускаем испытание. Для этого нажимаем кнопочку «Пуск». Испытание приступило. Стенд приступил к испытанию. Дальше, собственно говоря, нам остается только наблюдать, так как испытание происходят в автоматическом режиме. При этом, как вы видите, в тест-плане нам даются заданные данные данного этапа проверки. Как вы видите, сейчас давление должно быть в рейлах 800 бар, длительность сигнала 2000 микросекунд, частота вращения 1000 оборотов, и данный этап проходит в течение 90 секунд. В нижней части идет обратный отсчет времени. И, как видите, у нас в рейле как раз поделится давление 800 и обороты 1000. На данном этапе нам не нужно знать, сколько наша форсунка подает топливо и сколько топлива уходит в обратный слив. Но так как изменительные ячейки работают, то у нас вот на этом графике показывается в столбушках, сколько сейчас происходит подачи и сколько происходит обратного слива топлива. Но, еще раз повторюсь, на данном этапе это несущественно. Это подготовительный этап. Следующий этап через 23 секунды наступит. Это так называемый лайк-тест. Тест утечки, который позволяет оценить э, степень износа форсунки. То есть насколько она герметична. Насколько у нее маленькие зазоры внутри. То есть степень их износа. Поэтому желательно, чтобы при этом тесте была минимальная утечка. Тогда форсунка будет хорошо и долговечно работать. Ну вот мы приступили к следующему этапу под названием тест утечки. И как видите, в этом случае нам задана обратка. Она должна быть в пределах от 0 до 70 кубических сантиметров. Но понятно, что нуля не бывает, потому что в форсунке всегда есть зазоры и какая-то величина обратного слива должна быть. Ну и 70 тоже нежелательно, потому что в этом случае форсунка будет работать недолго. У нас на графике показан сейчас обратный слив, как видите, предел 70. У нас сейчас реальный обратный слив, вот, скажем так, за 30 секунд 15,7 кубических сантиметров. Это очень хороший результат. В течении времени программа перейдет к следующему этапу проверки. Если наш тест пройдет и в данные параметры, то эта линия будет отмечена зеленым цветом. Если же нет, то она будет отмечена красным. Так, у нас осталось 5 секунд, всего лишь 15 кубических сантиметров. Это очень хороший показатель. Дальше мы переходим к подготовительным, подготовительным тестам, результатом которых будет проверка подачи форсунки на максимальной нагрузке. Это точка ВМ. Но для того, чтобы показания были прадоподобными, не то что правдоподобными, а правильными, необходимо форсунку прогреть. Поэтому проходят три этапа прогрева. Первый прогрев, второй, третий. Первый и второй прогрев они кратковременные, а вот третий он будет длиться в течение 230 секунд. При этом давление топлива на аккумуляторе будет 1600 бар, длительность сигнала, который будет подаваться на форсунке, 2000 микросекунд, частота вращения 400 оборотов. Вот идет обратный отсчет. Поэтому же на этом этапе можно предварительно сказать Пройдет ли эта точка ВЛ по показать. Как видите, она же показывает 151 кубический сантиметр, что собственно говоря позволяет надеяться, что она точно пройдет. При этом обратный слив достаточно маленький. Как только происходит стабилизация потока, то данные в этом случае начинают засвечиваться зеленым цветом. Сейчас наступила стабилизация потока на подаче и на обратном сливе. Как видите, в этом случае подача у нас 149 кубических сантиметров, что соответствует попаданию в необходимый допуск. А допуск в этом случае от 146,9 до 169,1. Мы попадаем в зеленую зону. И вот наступает измерение. Самый главный тест. Это точка максимальной подачи. В этом случае давление 1600 бар в рейле, длительность сигнала 2000 микросекунд, частота вращения 1000 оборотов и количество циклов измерений 400. Как видите, ведется обратный отсчет циклов. И, как видите, у нас показывает подача 150, мы попадаем в допуск. Подача должна быть 146,9169,1, обратка 5,070. И по обратке мы попадаем ниже среднего показания и по подаче мы попадаем в зеленую зону. То есть по данной точке форсунка полностью проходит. На дальнейших этапах проверки величина обратного слива она не информативна. Почему? Потому что если на большом давлении обратка вошла в допуск, то все остальные проверки будут проходить на более низком давлении. Поэтому в общем-то и там будет все нормально. Вот теперь ведется подготовительная операция для подготовки замера так называемой точки ЕМ, точки эмиссии. В этом случае давление в реле должно быть 1000 бар, длительность 600 микросекунд, частота вращения 1000 оборотов. Время подготовки для проверки данной точки 50 секунд. Опять же на этом этапе. Нет необходимости нам проверять, сколько форсунка наливает и какова величина обратного слива. Нам важно именно, когда будет происходить непосредственно проверка данной точки. Вот осталось 10 секунд до этапа проверки. И уже можно также предварительно сказать, что и эта точка будет в зеленой зоне. Вот пошел обратный отсчет циклов. Данные стабилизировались, они отмечены зеленым цветом. И показания достаточно хорошие. Так, точка ЕМ пройдена. Дальше включается подготовительный тест для замера точки холостого хода, так называемый LL. В этом случае давление в реле системы устанавливает 250 бар, длительность сигнала 1000 микросекунд, частота вращения 1000 оборотов, время подготовительной этой операции 50 секунд. Опять же, на данном этапе нам Подача и обратка не нужна Но однако же, хотя нам программа высвечивает Сколько должно, по идее, быть на подаче Такие же данные такие же условия Сохранятся при замере непосредственно в данной точки LA Еще раз повторюсь, это точка холостого хода И вот пошла проверка В этом случае количество циклов 1000 идет обратный отсчет и длинная система показывает нам сколько в этом случае на холостом ходу будет выдавать наша форсунка как видите 106 кубических сантиметров а данные для этой точки 7 3 22 и 3 то есть мы опять же попадаем в зеленую зону то есть и на холостом ходу данная форсунка будет выдавать правильную подачу Далее переходим к подготовительному этапу проверки точки ВЕ. Точка ВЕ – это количество предвпрыска, которое будет происходить при работе форсунки. То есть величина предвпрыска. Она должна находиться в пределах от 0,3 до 6,7 кубических сантиметров. Опять же, это подготовительная операция, где устанавливаются все необходимые давления, потоки стабилизируются каналах И когда все это придет в норму, мы с вами перейдем непосредственно к замеру этой точки. Отходится в этом случае 60 секунд на данную проверку, точнее на данный подготовительный этап. Этап подходит к концу, и начинается непосредственно измерение точки под названием ВЕ, то есть количество предспрыска, которое будет подавать наша с вами форсунка после нашего ремонта. Как видите, на диаграмме мы видим, что в подаче 4.1% фактически попадаем в середину допуска, то же самое в зеленой зоне. Форсунка считается исправной, если все точки попали в допуск, который предлагает нам наша с вами, программа. У нас все точки прошли, попали в зеленую зону, и, собственно говоря, попадает и в В результате мы можем сказать, что данная форсунка полностью исправна, и может нормально работы на двигателе. В конце проверки программа предложит вывести на экран отчет. Подтверждаем, что мы хотим вывести. И вот, пожалуйста, нам программа вывела отчет о проделанной нами работы, где нам показаны основные точки измерения. Первый лайк-тест. Дальше подача на максимальные нагрузки точка эмиссии, холостой ход и предсповеска. И показаны, при каких параметрах мы проводили испытания. В конечном итоге, как вы видите, программа каждый этап отметила зеленой галочкой, что говорит о том, что все наши подачи попали в допуск. Поэтому данная форсунка полностью исправна и готова к работе. Осталось ее только снять и распечатать наш с вами тест-план, что мы, собственно говоря, и делаем. То есть не тезплан, а отчет. Хорошо получился, да, я Распечатываем отчет. И вот отчет для клиента, чтобы он был уверен, что данная форсунка имеет все правильные подачи. Далее снимаем форсунку и устанавливаем следующую. Для этого отсоединяем линию высокого давления. Отсоединяем питание. Снимаем линию обратного слива. Ослабляем санговый зажим и снимаем форсунку. кондуктора. работа с этой проснутой закончена.